Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Макс Риск. И это у нас игра ⁇ Зумба ⁇ У нас сундучки накопились. У нас... Пеппер. Э... 131 кубок. Я научусь ею играть. Также Моль научусь. Также Брюкса 80. 843. Тем более у него сила... А Ну-ка там 6 сила, По-моему, да. Да, 6 сила, 6. Сейчас мы с вами откроем сундучки. Какой же выбрать? О, события, события. Так, так, так, собираем это вот. Каждый час нам дают события, мы должны выполнять. Охота а серии. Чем больше мы убиваем, да, по-моему. Награда. Награды победителя испытаний. Вау, крутые награды за ранги. А сколько это? Очков текущих событий. 5 лучших, а, лучшие. Выбирай персонажа Шелли. Шелли? Да ладно, это что, Брау Старс? Да ладно. Шелли для игры. За или против него. И зарабатывай бонусы очки. Кто такая Шелли? В Брау Старсе знаю. Так, давайте кроем кроме снучок. что Подпишитесь на канал. У нас выходят видеоролики каждый день по зубе. Поставьте этому ролику лайк. И у нас выпала Оли игра подлагивает при записи еще лагучая ну и ладно открываем серебряный сундучок нитро дробовик неплохой неплохой нитро дробовик хоть что там так собираем достижения 10 кстати сколько там событий закончится так так так заходим магазинчик тут есть тоже статистика 9 дней 9 дней Окей, okay, соцсети. Так, так, так, заходим в соцсети. Смотрите, смайлики ставят А мы тоже так можем. Если мы накопим на 900 этого брюкса, то у нас будет новый смайлик. Так, попросить помощи и помочь всем. Помогли. Что ж, давайте качнем брюксом. Или же. Эм... Не, ну давайте брюкс. Я хочу и так новый смайлик посмотреть так выбрать 843 но ну, а мы погнали так так так напишите в чатике сколько у вас кубков вот никто не пишет до сих пор Мне же интересно с вами тоже а потом можно с вами создать клан и будем вместе тусить ну или вы сможете найти этот клан это общий клан то есть я его не создавал не создавал так у нас обычный смайлики можно использовать, но это потом. Вот, вот такой флаг. Так, мне что лагает? -мо, не, не лагай, не лагай. не не не нет Ай-яй-яй-яй, смотри, сколько там игроков. Смотрим карту, значит. Не, ну что мы скажу, еще есть новое обновление. После этой катки игры мы зайдем в обнову и посмотрим новые обновление. Смотрите, прямо на нашей карте. Не, мы, где там будет сужаться карта. 15 живых остается, меньше 4 кубка. Вот что надо. Забираем, забираем. Там еще одна бомба. Так что же лучше? А вот лучше. Это такая обычная. Это у нас бронзовая, потом идет серебряная, потом идет золотая. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Не-не-не, не хочу, не хочу. Да, все, я уже понял. Блин, я хочу выжить. 13 живых, минус 1 кубок. Живем, друзья, нужно жить. Так, и даем здесь всякий случай. Так, так, так. Живем, живем. лаги гиги, мне нашли. Шестой, восьмой. А я только шестой. Нет, хочу выжить. Хочу нашим подписчикам показать новый смайлик. Агрессивный. Так, идем потихоньку сюда, за ними. Вот, вот, десятое место. Плюс две кубки. То есть, если мы будем занимать топ-10. Блин, что это такое? Лаги. То мы получим кубки. Дробовик хоть какой-то, но я буду рад. Так, уйди. Так, уйди, уйди, уйди. Так, забираем. У нас нет дальнего боя, так что, пожалуйста, уйди. Ну, прошу тебя, е моем. Так, понял. Так, так, уходим от всех. У нас такая будет тактика. Ну, потому что мы не улучшены Так, смотрим карту. Ага, ясно, куда идти. О, дробовик получше. Это хорошо, только нам нужно хп как-то зарегенерироваться. Но у нас их нет. Очень жаль. Карта сужается. Куда идти? Давайте внутрь, что ли, пойдем. е <свы> -а, я тут знал, кто -то точно выйдет. Блин, безумец. Ну что ж, собрали кубки. Смотрим, смотрим. Плюс 8. Так, 851. Блин, скоро-скоро это будет 900. Лагает-лагает, -мо. Что ж, давайте еще, Давайте-ка еще. А, блин, я же хотел сказать вам. Обновление. Блин, давайте после этой карт... катки. После этой катки я вам покажу. Новое обновление. То есть, э, хэштеги нужно написать под этим роликом. Или под вашим. И вы получите. Офигенно. Чай какой-то. Так, у нас лучница. Она знает свое дело. Да. Так, так, так. Карта. Смотрим. Смотрите, идет сюда прям карта всем. Так, так. Так. Это все норм. Все тут норм. Не ну, подходи ко мне. Нет. Да, блин, все нормально. Эээ, тихо-тихо. Карта сужается, нам да, потихоньку. У, вот уж нужно. Хоть какая-то, но копьем. Нам поможет. Так, тихо. Пожалуйста, напишите в комментариях, какая вам музыка нравится. Не хочу, не хочу, друзья. Вот просто вот мешает. Мешает, вот и всё. Ха, не ожидала. Ноль кубков. Хоть ноль кубков мы заберем, Так, в ворот, ворот, ворот. Так, что вы делаете? А, бедный, бедный, бедный. Ай-яй-яй-яй, что же вы делаете? Да, друзья, мы умерли. А сколько у нас кубков? Ноль, что ли? Да неужели ноль? А, плюс два. Блин, друзья, это просто сила. Нужен твер-лисинок брать. Да, Брюкс, что-то с тобой явно не так. Ладно, давайте меняем. А, обнова, Так, так, так, ой, блю. Что это такое? Скрины. Да ладно. ох хо ох, ох. Вот прайпер крутить. Можно мне еще такой? А как так взять их? Вау! А как это сделал? Просто нажал два раза. Друзья, я не пойму, как это сделать. Эй, помогите. Вот нашел. Крутяк. Я хочу фотографии делать на превьюшку. Мне нужны превьюшки. Если у вас там лишние есть превью, вы делаете, то, пожалуйста, там в описании есть сервис там Можно скинуть. Я буду вам очень благодарен. Получите роли. У нас, конечно, был роль дизайнер, но мы уже убрали. Ну что ж, давай-ка, Пеппер, тащим. О, соцсети, давайте зайдем. так так так куда я зашел ё-моё я с собой друзья просто не управляю не управляю так рейтинг рейтинг рейтинг события вот нет нет нет где же она новости новости а вот да вот новости сообщение заходим видео недели объявления вчера в 20.00, 7 дней новой версии игры вопрос ответ вау вопрос ответы давайте ка давайте ка посмотрим а я понял это сайт не не не не хочу не хочу видео неделя объявления вчера в 20.00. привет зубастеры я зубастер еееее вы тоже кстати если вы хотите то можете называть я зубастером М зубастером мы рады приветствовать вас в новую инициативу ини инициативу это русский дайте нам хоть украинский почему бы нет для нашего сообщества и в нем вы будете главным героем я главный герой видео недели это новая серия динамических видео на нашем канале в ютюбе знаю подписано вас вас двадцать тысяч подписчиков вас больше чем у меня крутые в котором мы будем показывать лучшие ролики наших игроков, то есть вас. Офигенно. Каждый эпизод будет заявлением на, на какой-либо теме. Каждый эпизод. Мы выбираем 5 лучших видео по этой теме. Если будете выбраны вы, то вы даже получите крутые награды. Офигеть. Для первого эпизода вы. Мы выбираем тему Видео Бро. Что это значит? Вы когда-либо записываете видео, в которой демонстрируете нов... свои навыки игры? Да, я демонстрирую. Я просто бегун. Вот, друзья, э, за бастики, я бегун. Вот в чем дело. Демонстрирую вам новые способности эффективные. Отправьте нам с... свое видео внизу. Окей, как э, принять участие? Загрузите видео в любой поддержке социальной сети, Facebook. Уровень приватности общество доступный нет такого извиняйте наша группа в фейсбуке не нашел ее ну пытаюсь конечно могу зайти в твинтер есть знаю ваш наш д рейдинг там не заблокировали не хочу то идти наш дискорд ищите зайду youtube я там уже второе в пост... в посте напишите свой идентификатор пользователя и используйте хэштеги Эштег зуба. Слерс. Запомните форму. Отправьте нам свое видео. Награды. 250 алмаза плюс один золотой ящик каждому игра... выиграшему. А можно за участие получить награду. Плиз. Ну, плиз за участием. Потом можно перевести этот видеоролик. Правило. Персонаж любой. Отлично. Игра в режим любой. Отлично. Тема игры. Бро. Срок. Это значит 4 июня день мое рождения. Друзья, на день рождения. Вау, мне подарок. плиз. Happy Dozdy. Ту-ю. Мой. Happy Dozdy. for Happy Dozdy, май. My... 4 день рождения у меня. Как там перевести. Обратите внимание, наша команда сообщества будет выбирать лучших видео на свое усмотрение. Личные сообщения. Ну пожалуйста, на мой день рождения. 4 июня. Это мой день рождения. Все, пошлите тогда точить катки и хэштеги не на каждый видеоролик. Что прям увеличить шансы? Ну, плиз, у меня четвертый день рождения. Вы сможете привести видео и просто как-то нет времени, нет желаний, а я бы хотел. Поворот, поворот. Кто тут точно есть? Так. Так, так, отлично, забираем, забираем, забираем, так, так, так, ну плиз, no, no, не, не, не, ну прошу вас, прошу вас, все норм, все норм, не дай меня, no, ватафак. ну как так можно, друзья, что за подстава, ну блин, иди отсюда, Леончик, иди отсюда, ну хоть заберу серебряный, блин, друзья, выбил, меня забрали пожалуйста разработчики можно мне <смех> выиграть приз просто ну, я не конечно не донатер у меня нет таких э, кошелькам пау пэй как это называется рау рэй ну как то вот так вот у меня нет таких не ну паспорт конечно есть но э, можно э, когда там исполнится 18 лет он то, ну, тогда можно ну, еще конечно, если будут деньги. -мо. Так, так, так, так. Золотая ниша. Забирай, забирай, забирай. Блин, чё так лагает? Чего так лагает? Не-не-не-не, не хочу, не хочу, друзья. Я не хочу умирать. Ну, прошу. Блин, что за лаги? Пожалуйста, разработчики, сделайте как-то что-то уменьшите, что прям не лагало. Блин, блин, блин. Нет, нет, нет, не хочу умирать. Нет, нет, щит, щит, щит. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Что это такое? Блин, забыл, это Fortnite. Так, так. Идем. А, мы и так получим, конечно, крутое место. Попали, отлично. Заяц, уйди, уйди, заяц, уйди. Меня убил заяц. Вот, блин. Я хилку не успел заюзать. Ну и ладно, 20, так скажем, кубков. Это нормально. Фух, золотой ящик, тоже офигенно. Мне уже начинает нравиться. Давайте займем менюшку. Меню, меню, меню. Вау. Давайте еще раз продолжим и наберем на этом персонаже больше кубков. Какое мы место заняли? Ну, если будем уворачиваться, то возьмем место 10 даже лучше, чем этот у нас Брюкс. Да, Брюкс станет нам не нужен. Не, ну конечно он крутой, у него 850 кубков, хотелось бы побольше, о, минус один кубок, нет, я хочу плюс один кубок, видите слева, я думаю стрелочку я поставлю, э, только пожалуйста поставьте этому ролику лайк за это все, за мои старания, м? блин, я мазила, да, блин, лисенок, пожалуйста, уйди, ну давай, давай, давай, давай, блин, блин, блин, блин, блин, да, жирафу в ближнем бою тяжело, и на автомате тяжело. Вы это слышали? жирафка как там? Пеппер? Смеялась. На-на-на-на. Говорила так вот. Так, лучник. Хопа нам. Что, мозила? Что замозила? Мой лук. Никому не нужен станет. Заберем лук. Заберем, забираем заберем. Забираем. Отлично. Мы забрали легендарный же лук. Так. Блин, тут столько игроков. Так, уйди, уйди, уйди. Уйди, уйди, уйди. Ну, прошу, уйди от нас, -мо. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не, не хочу, не хочу, друзья. Ну что ж такое? Почему я для нее вкусняшка? Так, уходим, уходим. Хоп, хоп. Никого не видно. Отличная функция. Так. Плюс 10 кубков. Отлично. Мне тут как-то не видно. Ну, -мо, хопа нам. Подходи. хочешь? Ладно. Идем, идем. Вау! Что за внезапная атака? Так нечестно! Внезапная атака, Это ты читы. Где там ты? Хопана. Блин, я ж не Майнкрафтер. Блин, что ж нам делать, да? Да, попадать, конечно, я умею. Отлично, мы ее убили. Так, так. Берем, конечно, самое лучшее. Отлично, я хорошо подкопился. Я умею играть. Я зубастер э, про. Да, зубастер про, так что ставьте лайки. Так, кто тут есть? Смотрим, кого. Топ-5 игроков остается у нас. Ага, будем будку делать. Челлендж, будка, челлендж, будка. Челлендж будка Челлендж будка Уйди, пожалуйста, все-все-все окей. Не-не, не подходи ко мне, не подходи ко мне. Не-не-не-не-не-не-не. ХПшки, не, не, не. ХПшки. Нормально, отлично, отлично. Топ-2, что ли? Не-не-не-не, я хочу жить. Косый, косы, кажется, какой же и косой. Чи не Майнкрафтер. Подходи ко мне. У меня лагает, что ли, да? Хорошо. Давай, давай, давай. Макс, риск, Макс риск, Макс риск, Макс риск. Попьем. Ее! Еес, майкорс! Отлично, моя работа. Фух, друзья, меня сердце колотилось. Пожалуйста, поставьте этому ролику лайк. Первое место. 46 кубков. Все, пора хэштег писать. Зу зубам. Напомните мне, зубам. Сколз. Э, в общем, я еще это все не изучил. Давайте сейчас посмотрим. О, бодис. соберем это всем. Награду. Награду, награду. Сэнкью, uh сэнкью. -huh. Вау, вау, вау, сундучок Открываем бронзовый сундучок Упадает нормоль Нормально А то скажи нормоль И переводим непонятный язык Лучше говорить на русском Поэтому перевод будет автоматический Так, в видеороликах Заходим в сообщество И давайте посмотрим, посмотрим Я прям желанием горю Попасть Блин, как же хочется Ищите в хэштег Зуба Трэ Слирс. Запомню. Зуба траслирс. Или же просто зуба слирс. Тоже зуба слирс. Ладно, я это и, и то буду писать. Всем удачи. Всем пока.